Всем привет, с вами Саша и Катя. И это проект самообороны для женщин FreeFM Кравмага. Эй, давай знакомиться. Я ебаться хочу, пошли. <Слышко> Сегодня мы поговорим про первый и самый главный удар ногой Кравмага, фронт-кик, передний удар. когда дистанция не позволяет нам ударить в пах коленом, или в ситуации, когда мы для того, чтобы ударить в пах коленом, должны сблизиться, а мы этого делать не хотим. Мы стоим чуть дальше и просто бьем. Это атака, которая выполняется с длинной дистанции. Здесь достаточно большое расстояние. Кроме того, мы можем увеличить его. Отсюда я, конечно, не достану, но если я сделаю шаг, я могу достать. И даже оттуда могу достать. Вау. Это плюсы этого удара. Куда он бьется? В пах. Вы не поверите. но ну, не только. Куда бьется этот удар? Первое основное место, это, конечно, пах. Но, как мы знаем, у мужчин есть вот этот вот базовый рефлекс защиты от ударов, паха. Подставление, Колени. Подставление коленей – это наша следующая уязвимая точка. Мы ведем ногу, мужчине кажется, что мы ведем ее в пах, Бьем мы колено. Колени дорогие. Риск нанести какую-то серьезную травму довольно высокий. И есть еще одна альтернативная опция. Эта опция нам открывается, если у нас тяжелые ботинки, с тяжелой подошвой, с толстой с довольно жестким носом будем убить голень мы можем нам на самом деле не интересно, но мы можем это опять-таки хорошая опция если к вам пристает коллега на корпоративе ударная поверхность в ситуациях, если мы в тяжелой обуви нам все равно мы можем бить прямо самым носком и в тяжелой обуви мы можем бить куда угодно, можно в колено, можно в голень можно в па. если на нас какие-то Тонкие тапочки или балетки. Э или, или просто босиком на пляже. Или просто даже даже достаточно тонкие кроссовки. Или мы вообще босиком на пляже. Мы бьем вот этим местом. она называется Плюсно. Подушечки больших и прочих пальцев. Под... Э В общем, мы представляем себе, что мы стоим вот так вот на носочках. И вот этим местом вот так же у нас и идет да, мы тянем во время удара как бы пальцем на себя, и тогда эта ударная поверхность нам открывается. Вектор удара 45 градусов, он прошивает точки удара насквозь. Для верности мы пред... представляем себе точку контакта не бах, а где-то на уровне копчика. Это нужно затем, чтобы обмануть наши мозги, когда вы начинаете тренировать удары. Представляете себе конечную точку и бьете туда, удар на подлете становится слабее. Для этого есть лайфхак. Чтобы избежать потери силы удара, мы представляем себе цель чуть дальше, чем настоящая цель. Если я захочу ударить жену в нос, я буду представлять, что бью ее примерно в районе затылка или в середину мозга. Еще одна ударная поверхность для этого удара – это голень. Если у нас дистанция чуть ближе, где-то между ударом коленом и полноценным фронт киком, тогда это будет голень. А на улице в какой-то ситуации она может немножко съехать у нас вот сюда вот в подъем. В этом ничего страшного, но лучше все-таки бить более жесткой частью, это голенью. И тогда это будет такой удар. Все-таки защита, да. Оно получится вот здесь. Механика, как мы выполняем этот удар? Если вы внимательно смотрели наше видео про удар коленом в пах, то для вас не будет ничего нового. Мы заряжаемся от земли, мы заряжаемся от ног. Мы друиды. Сначала мы выпускаем таз, потом доходит колено, и потом, если колено не дошло до цели, то у нас выходит остаток ноги. Да. Мы должны избегать момента фиксации сустава, потому что если удар будет хороший и сильный, то при полном выпрямлении вы можете опять же повредить себе колено. И в момент контакта идеальный угол ноги разгиба будет где-то 45 градусов от э, прямой линии. То есть где-то вот так. Представьте себе, что вы бьете футбольный мяч. Удар может наноситься, опять же, из полупассивной и даже из пассивной стойки, когда человек, вы, стоите буднично, руки у вас не находятся в положении готовности, ничего, и отсюда вы наносите удар Например. Важный момент, что всегда, когда мы начинаем активное действие в виде ударов, наши руки поднимаются и занимают позицию на уровне лица. После первого удара мои руки поднялись. В том числе мы поднимаем руки для того, чтобы продолжить наши этапу, потому что одного удара ногой мало. Очень хорошо здесь подходят удары ладонями, потому что после ударов паха, если он пройдет, мужик согнется или что-то с ним, он сложится. Варианты. Что может произойти после удара ногой в пах? Возможно, не самая интересная опция, потому что мы бьем фактически в лоб ладонями, но тем не менее это... Оно как-то работает. Да. Что еще может быть? Здесь есть вариация, куда бить может быть нос, может быть бородок, потому что я немножко согнулся. Третья опция, когда чувак получил реально критический удар в яйцо и согнулся вообще в три погибели. Здесь подставлен затылок, а мы будем либо, возможно, лучше в шею, потому что попадание хорошего хаммер панче в затылок ⁇ это статья. Что еще может быть, когда вы бьете ногой в пах? Самая базовая интуитивная защита у мужика от удара в яйца ⁇ это либо сложить ноги и, и отскочить. И тогда все верно. Либо более продвинутая опция – это скручивание бедер. Это уже немножко в сторону профессиональных ребят, которые не тратят время на ненужные движения. Просто повернули бедра и пошли работать. Тем не менее, после скручивания бедром мы все равно переключили внимание на нижний уровень, а там прилетают удары ладонями спросила могут быть хаммеры могут быть но они скорее всего будут если вы били коленом потому что короче дистанция то есть в истории коленом здесь хаммеры а если нога то все таки давайте быстренько о том как отрабатывать удар коленом и удар ногой у вас есть как мы говорили рюкзак набитый одеялами или чем-то таким вы ставите его себе на ногу либо выставляйте вперед на напряженных руках. Мнение расходится. Я предпочитаю на ногу заряжать полностью вес на дальнюю, и передняя просто слегка касается земли. Это нужно, чтобы если придет сильный удар, чтобы не повредить суставы. Но минус какой? Пока вы начинаете нарабатывать удары, у вас страдает точность. При таком положении удары будут прилетать в другие места, не защищенные рюкзаком. Чтобы исключить этот риск, вы для начала можете попробовать работать на, с рюкзаком на вытянутых э, руках. Руки должны быть напряжены. Вот этого момента сгиба быть не должно, рука напряжена. Потому что сильный удар будет приходить опять же к суставу, если рука не напряжена. При каждом ударе выдох. Как в жизни может выглядеть этот удар? Котелночка, давай познакомься. Стой, чё тут чё, стой, давай. Всем пока, с вами были Саша и Катя. И проект самообороны для женщин FreeFM Krav Maga. давай познакомься. Стой, чё тут чё, стой, давай. Блин. Нас тут недавно спрашивали на канале, был крик отчаяния: "Идиоты, вы же так можете мужчину без детей оставить? Что ты думаешь на счет?" Сами дураки виноваты.